Привет, это Кирилл. я коуч, помогающий людям находить и монетизировать свое призвание. И в этом видео я хочу дать ответ на вопрос: можно ли найти свое природное предназначение? Если можно, то как его найти? А, в условиях нашего современного мира в среднем по статистике да, каждый человек, живущий в нашем мире, а, за жизнь сменит 5 направлений деятельности, 5 профессий. И в этих условиях, в этих условиях нашего мира. Поиск природного предназначения можно считать бесполезным. Почему? Потому что ну, такие сейчас жизненные условия. И что теперь делать, подумаете вы? То есть можно все бросить, перестать искать свое настоящее призвание, свое предназначение? Вовсе нет. Что сейчас вообще современное призвание, современное предназначение? Это прежде всего понимание своих сильных и слабых сторон и понимание своих так называемых ключевых компетенций. Это ваши ценности, ваши убеждения, ваши сильные и слабые стороны, ваши таланты, способности и так далее. И если вы хорошо знаете свои ключевые компетенции, то вы тем самым можете эффективно применять их в своей деятельности. То есть выбирать именно ту деятельность, которая будет подходить именно вам на основании тех ресурсов и возможностей, которые сейчас у вас есть. Почему я делаю на этом акцент? То, что выбирать деятельность на основании ваших ресурсов и возможностей, которые сейчас у вас есть. Потому что большинство людей, ищут свое природное, которые ищут свое природное предназначение, они живут эффектом отложенной жизни. То есть они хотят, они хотят найти то дело, которое будет подходить им на процентов, но тем самым, находясь в поиске этого дела порой даже всю жизнь, они чувствуют себя в связи с этим несчастными. Потому что они не могут быть счастливыми от того, что у них есть сейчас. То есть у них появляется эффект отложенной жизни, который может распространяться даже на всю жизнь в целом. Представляете? Исходя из этого, можно ли найти свое природное призвание, свое предназначение? Возможно, может быть, его можно найти, но на поиски этого природного предназначения можно потратить порой даже всю жизнь и в связи с этим прожить жизнь в вечной тоске и несчастье, потому что, ну, и в конце расстроиться, в конце жизни расстроиться, сказать, ну, не нашел свое природное призвание, что теперь с этим делать. Так вот, друзья, обратите внимание на поиск своих ключевых компетенций, своих сильных слабых сторон, которые вы, соответственно, можете... Что, тут какая-то шумная машина у нас едет. Обратите внимание, друзья, на поиск своих ключевых компетенций, то есть тех возможностей, тех а, ваших особенностей, которые есть у вас именно сейчас. И понимая эти ключевые компетенции, вы сможете, соответственно, найти ту деятельность, которая будет вам максимально подходить. Помочь и выявить ключевые компетенции я вам могу на нашей индивидуальной работе, на которую вы сможете записаться, а, там будет аннотация высвечиваться на этом видео, куда вы можете кликнуть и записаться на индивидуальную работу. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующих видео. Пока!